Для построения линий выбираем перо. Для этого нажимаем кнопку. Появляются различные способы нанесения линии. Каждый потом подберет по своему вкусу. Я лично пользуюсь кривой с которым наносим сглаженные точки, а также прямыми отрезками, которые строю угловые точки. Для начала выберем перо, Начало делаю укол. Последующий укол. Последующий. Переключаясь на угловую точку. Продолжаю. Правой клавишей построение закончено. Выделение. Дублируем Ctrl D. Перемещаем вниз. Ctrl D. Ctrl D. Выбираем первую линию. Проходим объекты. Заливка и обводка. Нажимаем клавишу 4. Заливка. Для линии отсутствует. Обводка. Включаем соответственно и подбираем стиль обводки. По умолчанию 0.26 мы ставим 4. Клавиша Enter. Если линия сплошная и имеет толщину, то она будет заполняться зигзагом, равным по ширине. Толщине этой линии. Проверяем, проходим расширение параметры. Чтобы нам было видно стежки, применить выйти. Выделяя вторую, можем добавить толщину, можем не добавлять. Если линия выпунктирована, значит она будет заполняться строчкой. Проверяем расширение параметры. Линия заполняется строчкой. Применить и выйти. Выбираем следующее. Также заполнено пунктиром, не заполнено пунктиром. Имеет различную толщину. Но если мы выберем ручные стежки, то эти настройки не будут существенными. При этом мы пройдем расширение параметры. Поставим галочку. Теперь у нас будут соединяться только те уколы, которые мы сделали мышкой без учета кривизны. Применить выйти. И теперь, самое главное, орнаментная строчка. Для того, чтобы орнаментную строчку получить, нам нужно иметь орнамент. Построим это. Сначала зададим привязку, чтобы нам было легче строить. Выберем перо. Сделаем один укол. Второй, третий, четвертый. И заканчиваем в этом же месте. Правой клавишей построение закончится. Выделение. Закрываем замочек. Учитываем, что у нас длина стежков должна быть не больше 5 мм строчки. Ставим 5 мм. Клайш Enter. Копируем. Ctrl-C. Выбираем строчку. Нижнюю. Выбираем контур. Контурные эффекты. Нажимаем плюсик. Выбираем текстуры по контуру. Выбираем связать с контуром в буфере а у нас этот элемент мы скопировали в буфер нажимаем этот элемент растягивается на всю длину строчки также мы можем выбрать одиночный и тогда этот элемент будет в начале строчки мы можем выбрать повторяется элементы могут располагаться последовательно а могут располагаться перпендикулярно но мы сначала получим орнаментную строчку которые имитируют тамбурный стежок. Для этого уменьшим расстояние между элементами. Так чтобы они налегали друг на друга. Изменяем интервал. Уменьшаем. Также проходим заливка-обводка. Выбираем стиль. Выбираем пунктир. Проходим расширение. Параметры на расстановку стежков. В этом случае у нас не будет запаревка между соседними элементами и не будет промежуточных проколов. Применить выйти. А теперь все выделим. Ctrl-A. Пройдем расширение. Симулятор вышивки. Добавим скорость. И посмотрим, что же мы настроили. Включим реальный просмотр. Первая была обыкновенная строчка, которая имеет толщину и которая в результате заполнилась зигзагом вторая просто строчка которая имеет кривизну за счет того что она разбита на стежке следующие у нас ручные стежки знаешь проходит стежок начинается в одном месте проколов во втором и так далее промежуточных проколов не будет и внизу находится орнаментная строчка если мы приблизим то мы увидим, что она имитирует таборный стежок. Закрыть выйти. Орнаментную строчку можно применять с использованием любых объектов, построенных строчкой. Рекомендуется для орнаментной строчки иметь файл, в котором будут в вами построены элементы. Например, этот элемент мы выберем, выделение, выделим, Ctrl X то есть вырежем, откроем новый файл, вставим файл, сохранить как, пускай назовем мотив. Выберем круг, построим, удерживаем клавишу Ctrl, выберем контур, оконтурить, а закрываем замочек, изменяем размер кружка так, чтобы он был не больше 5 мм. Клавишу Enter. Пересохраняем Ctrl S, скопируем Ctrl C, Вернемся в предыдущий файл. щелкнем по рабочему полю и вставим Ctrl V. Выберем строчку, выберем контур из буфера обмена. Строчка будет заполнена орнаментом кружочком. Пройдем вверх, опять выберем перо, наносим уколы. Если мы подведем конечную точку к предыдущей и увидим красную кнопку, нажмем левой клавишей, то получим... Замкнутый объект, к которому применяются все те настройки, которые мы рассмотрели ниже. За исключением, этот объект заполнить орнаментом. Для этого пройдем плюс. Выберем орнамент, текстуру. Выберем заполнить из буфера. Пройдем. Повторяется. В этом месте у нас будет разрыв. Изменяя интервал, у нас разрыв будет то появляться, то исчезать. В результате того, что при определенной длине линии количество элементов не укладывается равное количество раз. Поэтому мы выбираем последний пункт. В результате устраняется просвет.